эфир у нас сегодня состоится давайте так сразу договоримся что будет эфир интересным только тогда когда будут будет эфир интерес... только тогда когда будут у нас вопросы вот. вопросы я буду видеть у себя на экране и кстати ребят просьба написать на английском языке на хинди на вьетнамском чтобы зрители из других стран писать могли вопросы на своем родном языке ну и кто-то из наших ребят будет делать перевод скидывать мне здесь значит на русском ну а спустя там 4-5 дней как обычно у нас появятся субтитры на всех вышеперечисленных языках и тогда люди смогут получить ответы на свои вопросы непосредственно от меня вот такая у нас система. Так, ну что, ребят, что у нас вообще сегодня происходит? Сегодня у нас э, открываешь любые новости и читаешь следующую информацию. А, вот, европейский континент ждет тревожное энергетическое будущее. Но беда надвигается не только на Европу. Уже несколько месяцев за облачные, за облачные цены на нефть и газ сеет хаос по всему миру. А, вот. И <смех> из-за нехватки топлива и отключения электроэнергии, электроэнергии импортнозависимые страны мира <смех> сталкиваются с экономической неразберихой. А их правительство отчаянно ищут выход из сложившейся ситуации. А, в общем, если почитать новости, поанализировать ситуацию, мы придем к выводу, что сегодня самая главная вещь в мире ⁇ это энергия. Именно она определяет и благосостояние людей, и, и, соответственно, качество жизни. И мы в этом смысле имеем сегодня новое устройство, новое изобретение, пока еще никем не испытанное, в реальном объекте не построенное, но всему свое время. Так как устройство у нас не маленькое, а это целое здание, мы должны соответственно, потратить определенное количество времени для его реализации. И скажу вам так, что все идет своим чередом, все идет очень даже хорошо. Самое главное, что мы сделали и сегодня делаем, это получение патентов в разных странах мира, их всего 75, и это очень важная работа, которую нужно сделать сегодня и э, сделать ее очень даже качественно потому что это будет как раз определять, определять э, насколько мы будем интересны в будущем э, нашим потенциальным покупателям э, наших лицензий вот, э, значит, ну, э, что там у нас давайте пройдемся по последним, э, по последним событиям что мы было сделано? Кстати, мне наша поддержка сообщала, что некоторые наши инвесторы говорят о том, что мы в последнее время предоставляем мало новостей, и им кажется, что скорость работы у нас снизилась. Да, ребята, обратите, пожалуйста, внимание на то, что сейчас лето и сезон отпусков, и, допустим, в жарких странах, таких как Саудовская Аравия, Бахрейн, или Дубай на, на рабочем месте кого-либо застать очень сложно все уезжают в отпуска в какие-то <клев> страны парахладнее. поэтому да действительно деловая активность в летний период она снижается и мы на это повлиять не можем но тем не менее значит я надеюсь вы бываете на нашем сайте Обращайте внимание на новости, и мы можем увидеть, что у нас появился новый эскизный проект ветроэнергетического комплекса в историческом стиле. То есть, как я и говорил ранее, все наши здания или все здания, которые в будущем будут использовать нашу технологию, они должны соблюдать принцип ну, звезда, да, построение по, по форме звезда, как у автомобиля четыре колеса, такой же принцип, а у нас звездочка. Но архитектура может быть совершенно разнообразной. И сейчас мы приходим к этим самым архитектурным формам, которые очень даже выглядят впечатляюще. Мы будем продолжать работу по поиску новых этих самых архитектурных форм и задумок на эту тему у нас очень даже много. Это нам все пригодится в будущем. Также мы представили в мае месяце на Future Innovation Summit так значит, наш проект был присутствовал Шейх Шарджи. Вот. Он понял наш проект. И ну, относительно того, что мы он готов там выйти подписать с нами контракт, пока об этом речи нет. Давайте не будем забывать, что все-таки наша основная аудитория это development. Вот. Но, ну, конечно, кто-то, лидер какой-либо территории, может проявить желание и э, поспособствовать тому, чтобы именно на его территории поступ... э, появилось такое первое здание. Вот. Но э, Основной наш сегодняшний диалог это все-таки Вьетнам. Это вьетнамская сторона. И, э, как вы помните, в марте месяце я был на территории Вьетнама, и мы подписали соглашение. Э, в общем-то, Идет работа по нему, и вьетнамская сторона сейчас написала запрос на то, чтобы получить разрешение от правительства на строительство столь нестандартного здания на территории Вьетнама. Также по последним сведениям, уже еще есть компании, которые также заинтересовались нашей технологией, и поэтому есть план побывать во Вьетнаме в сентябре месяце достаточно правда плотный график у нас получается почему потому что у нас 23 26 выставка технопром августа да потом у нас выставка а у нас в саммит инновационный саммит также в владивостоке намечен тоже очень важное мероприятие и про владивосток у нас тоже кстати есть неплохие новости и основная выставка в которая будет проходить с 23, по-моему, по 26 сентября на территории Экспо в Дубае. Вот. Поэтому, кто... Поэтому я приглашаю всех желающих на эту выставку. Мы представим там грандиозный макет площадью 40 квадратных метров. Значит, его задача этого макета донести до значит, любознательных лиц суть технологии проекта Город Логистик Экосистем и также суть технологии проекта Ветер. Вот. Мы технологию Город Логистик Экосистем непосредственно интегрировали уже в Дубай, в конкретную локацию. И это упростит восприятие ну, местными властями и девелоперами нашей технологии и они смогут больше ее понять. Ну, известно, что любая инновационная технология не всегда сразу воспринимается обществом на ура. Ну, например, когда Карл Бенц посетил значит, правительство Германии на тот момент и сказал, что типа я собрал повозку, которая может ездить без лошади, так вот его там погнали и сообщили о том, что ты не патриот Германии, потому что Германия всегда славилась самыми там, лучшими скакунами в мире. Поэтому твое изобретение нам неинтересно, и оно бесполезно. Но это было субъективное мнение руководства Германии в тот момент. Мы все понимаем, что без автомобиля мы сегодня жить не можем. Поэтому небольшие проблемы с внедрением инноваций, они бывают. Это субъективное мнение тех, кто определяет политику на, в том или ином регионе. Так, ну что у нас дальше? Значит, был, была вот у нас, мы про, представили проект на медиа саммите во Владивостоке, это было в июне месяце. Там же мы познакомились с мэром города, то есть наши ребята были там, познакомились с мэром города, и мэр города сказал, что вы ко мне, ребята, заходите, мы это обсудим, вашу эту технологию. Как, как, как она может быть полезна нашему городу. И таким образом, 29 июля состоялась встреча с мэром города, где, мы, где я представил проект, объяснил суть этого проекта. И... Не-не-не, это в Телеграме. То есть, в общем, от местных властей мы получили позитивный отзыв и предложение продолжить работу в этом направлении и представить наград Совет эту технологию и это здание. Вот. И также у нас был определен один из участков, который сейчас продается в городе Владивосток, вот. но тут этот участок не подходит, так как там есть рядом закрытые территории, ну, россияне поймут, и сейчас мы... С человеком который хорошо знает владивосток знает все земельные участки владивостока и ведем еще раз мониторинг на предмет подходящего земельного участка где мы разместим концепцию и э, представим ее наград совет так, ну что у нас еще по поводу новостей так ребята еще смотрите вот я вижу Так э, ребят, кто задает вопросы там на английском, вы, пожалуйста, э, сделайте перевод там google Google переводчики и просто пришлите их в чат. Так что, друзья, э, значит, у кого есть шампанское на кухне э, или другой любимый напиток, у нас есть повод э, сделать, сделать э, такой наполнить бокал, да? Повод у нас заключается в следующем. Сейчас повод заключается в том, что мы получили патент в Японии. Патент относится к транспортно-логистической системе города. Вот. Данный документ мы разместили на сайте проекта Город. Можно туда зайти, нажать японский флажок и открыть этот документ. Вот и с ним ознакомиться у кого есть желание, конечно же можно все это через Google проверить ну а я себе, ребят, позволю в честь такого события все-таки бокальчик шампанского выпить если меня кто-то поддерживает то, то присоединяйтесь присоединяйтесь, потому что, ребят, такое событие я считаю что очень даже серьезно и таких событий у нас в будущем, в будущем еще будет немало вот. мы сейчас получили этот документ <coughs> в японии по транспорт логистической системе как известно мы заявку подавали раньше чем ветер потому что сам по себе патент по транспорт логистической системе он был у нас раньше в какой-то момент может быть через год может быть раньше, может быть чуть позже, мы получим, соответственно, я надеюсь на это очень по проекту «Ветер». Такой же документ. И также мы сможем, собственно, отпраздновать такое знаменательное событие. Так, ну что, ребят, переходим вопросам, предложениям и пожеланиям, да? Так, поздравления. Спасибо, ребят. Ага, сегодня Международный день пива. Да, не забывайте, что алкоголь, он все-таки вредит здоровью, поэтому в умеренных количествах в умеренных количествах его, пожалуйста, используйте. Так, что-то я смотрю. У нас тут сегодня только позитив и поздравления. Вот а вопросов э, таковых нет. А, я знаете, что вспомнил? В одном из чатов поддержка мне сообщила... Я, кстати, ребят, в чатах не участвую, ну, потому что, наверное, это будет слишком сильно отвлекать. Но поддержка, когда что-то значимое, она мне информацию передает. И в одном из чатов был, было такое сообщение, что якобы мы перенесли IPO, на три года и что прибыль люди получат э, там когда-то позднее в каких-то там 25 или 26 годах <coughs> поэтому ребят я хочу сказать что э, с момента запуска проекта и до сегодняшнего дня у нас на самом деле ничего не поменялось э, значит все наши планы остались прежними и э, поэтому никаких э, там отложить что-либо куда-то мы э, таких решений не принимали я я хочу лишь только напомнить что действительно IPO само по себе это вещь э, долгая вот. для того чтобы на него выйти нужно получать прибыль в течение трех лет не менее пяти процентов от уставного капитала компании а, вот. но то есть мы прибыль еще, как вы знаете, не получали, мы не продали еще ни одной лицензии. Вот. И это нормально. Почему? Потому что мы рабочего образца еще не представили. Ну, если возникнет вопрос, почему же вы все-таки не представили рабочего образца, то скажу следующее, что, ну, конечно, всегда все зависит от бюджета. Вот. Бюджет у нас за три года привлечено 4,4 миллиона долларов из которых 3 миллиона мы уже израсходовали. Куда израсходовали? У нас есть наблюдательный комитет, состоящий из 180 человек. Отчет по нашим расходам мы предоставляем ежемесячно. Так же, как и любая сумма, которая поступает к нам в проект, она отражается в чат-боте. И наблюдательный комитет, члены наблюдательного комитета они это все видят в режиме онлайн. Если у кого-то есть желание вступить в наблюдательный комитет, и вы являетесь нашим инвестором, то добро пожаловать. Чем больше человек в нем будет, тем больше доверия будет проекту. Ну и конечно же мы бы этого хотели, поэтому, ребят, не откладывайте, напишите, пожалуйста, в поддержку, в поддержку просто пару слов, наблюдательный комитет, все, что от вас потребуется, просто ссылка на вашу социальную сеть и фотография которая вам нравится и, ну, и соответствует соответствует ну, нормам делового стиля. Вот. Мы ее разместим на нашем сайте и разместим также ссылку на вашу социальную сеть для того, чтобы все понимали, что это все реальные люди, что с ними можно вступить в диалог и действительно спросить, действительно ли все это существует вот. ну и так далее. Так, что же там у нас еще ага, вопросик прочитал немного сбился так так вот ребят значит соответственно эти денежные средства мы отчитали за них а сейчас у нас есть порядка полутора миллиона долларов на то чтобы приобрести земельный участок и подбор такого земельного участка мы ведем то есть как я сказал в начале эфира у нас есть живой диалог с вьетнамом ну надо подробнее уточнить об их планах, они меня пригласили, предложили открыть компанию для того, чтобы заключить более подробный договор, так как в соответствии с законодательством Вьетнама, вьетнамская компания может заключать договор только с вьетнамской компанией вот, ну, и так далее. ну Во всех этих юридических тонкостях и подробностях мы разберемся, это никакая не проблема. Поэтому у нас на сегодняшний день актуальный вариант это Вьетнам и земельный участок во Владивостоке. Также у нас есть диалог с правительством Объединенных Арабских Эмиратов, Эмиратов. есть план побывать на территории Арабских Эмиратов обязательно в сентябре, вот. вопросов там накопилось уже немало, и провести еще одну встречу с приближенными лицами к правительству Дубай вот в общем за развитием событий я предлагаю всем наблюдать в нашем инстаграм подписаться на наш инстаграм кстати вот почему-то на ютюбе у нас 10 тысяч подписчиков а в инстаграме только лишь тысячи подписчиков хотя новостей там намного больше они там постоянные там есть сторисы и какие-то движения там у нас э, все они отражаются более подробно так также хочу сообщить что у нас э, изменился состав команды так татьяна пишет э, давайте по вопросикам сейчас пройдемся Татьяна пишет, когда будет новый кабинет и подписаны ключи. Татьяна, ну вообще ключи у нас ежедневно подписываются. Если у вас нет подписанного ключа, пожалуйста, ну напишите в поддержку ваш логин. И я думаю, незамедлительно вы получите ответ. Почему пропала трансляция из Индии? Никита спрашивает, из Индии трансляция не пропала, мы ее отключили. Отключили по, поводу, по причине того, что ну, все-таки недостаточно квалифицированные специалисты в отделе поддержки, а, им необходимо а, ну, получить больше все таки знаний о проекте, потому, потому что часто информация не всегда была компетентная, не, не всегда компетентная информация с их стороны была представлена о проекте. Так, Инстабет. Денис, привет. На какой стадии сегодня развития проекта, по твоим ощущениям? Поделись последними новостями. С кем встречались? Какой отклик на технологию? Планы? По строительству это будет небольшое здание? Нет, здание это будет большое. Это здание должно быть не менее 300 метров. Так, но ну развитие проекта на какой стадии? Ну, Стадия следующая. Я прекрасно понимаю, что технология это работоспособная. На этот счет мы имеем много авторитетных мнений от ученых нашей страны, в том числе и от президента Российской Академии Наук, кто не видел этот ролик, а, кстати, у нас вот некоторые ролики почему-то имеют просмотров там 800 или 1000 на ютюбе, а некоторые а некоторые 5000 тысяч, вот. и очень важные ролики есть, где 800 просмотров, ну, мнение президента Российской Академии Наук, там такое маленькое количество просмотров. Ребят, советую еще раз пробежаться по каналу, посмотреть и получить больше как бы, уверенности в том, о чем у нас здесь проект. Да. Ну, ощущение, значит, что это точно потребуется, все больше мне понятно что мы должны будем своими силами первое здание это построить показать как работает технология и по сути повторить те пути которые преодолел когда-то Отис лифт ой, то есть <тис> -лифт> джеймс отис который значит изобрел первый безопасный лифт это не был не был первым лифтом да это был первый безопасный безопасный лифт у него пошло, ушло на это, по-моему, порядка семи или восьми лет. Вот. Карл Бенц своими руками собрал первый автомобиль, показал, что он может передвигаться и что это достаточно безопасно и удобно. Ну, в общем, если мы заглянем в историю, то придем, выясним, что обычно первый экземпляр изготавливал всегда тот, кто его придумал. Что не так много находится, находилось Значит, тех людей, которые разделяли бы мнение о том, что действительно такие, такой механизм, как автомобиль, он, он вообще востребован и будет. Поэтому, значит, но, но сегодня мы можем это сделать быстрее, чем это было сто лет назад или 120 лет назад, потому что сегодня есть интернет, потому что сегодня есть возможность вот так просто выйти в эфир и поговорить с достаточно большим количеством людей по итогам месяца этот, этот значит, прямой эфир он наберет ну, не меньше, чем тысячи просмотров. А, соответственно, сто лет назад, чтобы попытаться поговорить с такими количеством людей, на это потребовался наверное бы, наверное бы квартал или даже два. И поэтому ресурсы, которые сегодня необходимы для реализации того иного проекта, их, их получается получить проще, легче, быстрее. Ну и таким образом можно прийти к выводу, что мы сделаем это чуть быстрее, чем те ребята, которые делали что-либо сто лет назад Ну а вообще, в целом, знаете, так, с кем же я разговаривал? Вот, кстати, с замом мэра Владивостока мы так тоже еще по душам поговорили вот, Я ему рассказал историю, когда меня притались не пытались привлечь, то есть меня приглашали в очень крупную организацию, которая это структура мэрии города Новосибирска вот, на руководящую должность вот, но значит тот, кто меня приглашал, он в итоге эти выборы значит, проиграл там с небольшим перевесом в 2% и соответственно в эту организацию я не попал ну скажу честно, особого стремления у меня туда не было, это достаточно такая не то чтобы скучно, но организация вообще огромная, в ней работает там 830 единиц техники только и по-моему 8000 сотрудников, вот, если не ошибаюсь, и бюджет там за миллиард, то есть крупная очень организация, но... Соложились так обстоятельства, что я туда не попал, и я на самом деле этому очень даже рад, потому что то, чем сегодня я занимаюсь, это про ощущения, да, я понимаю, что это намного интересное, намного более интересное занятие, что это намного более перспективное занятие, что это действительно может привести хорошие изменения в нашу реальность, и таким образом можно получить удовольствие, да? Так, вот такие ощущения. Так, Сергей пишет, Денис, анонсировали изменения в личных кабинетах в июле. Когда это произойдет и в чем конструктивно для инвестора будут позитивные изменения? Планируется изменение партнерской программы? Нет, программа не меняется. По поводу кабинета, ну, на самом деле мы обсуждаем этот вопрос ежедневно с отделом программирования и были у них планы и в мае выпустить его и в июне выпустить сейчас мы говорим примерно о 20 20 августа вот. возможно я надеюсь это все-таки сбудется но действительно мы там поставили себе такие значит цели чтобы он был ну, очень такой понятный удобный что это себя оправдает в какой-то момент очень сильно, когда у нас будет большой э, приток инвесторов. а Большой приток инвесторов у нас будет, когда у нас начнется строительство первого здания, когда уже люди будут понимать, что вот у нас кроме патентов есть еще и документы на земельный участок, где у нас есть разрешение на, на это строительство, где мы поставим веб-камеру на этом самом строительном участке. Как обычно мы это делаем. И, кстати говоря, есть план у нас подключить веб-камеру в нашем основном офисе в Дубае. Вот. И, и запустить трансляцию оттуда. <кười> <кười> вот. Поэтому, ну, надеюсь, 20 августа он все-таки появится. Но гарантии нет. Вот. Ребята, на самом деле молодцы. Там у нас большой достаточно коллектив, дружный сложился. Вот. Но не все, правда, выдерживают нагрузку. Вот. Так, здравствуйте, Денис. Будут ли выплачиваться после каждой продажи и того или иного проекта примерная дивидендная плата будет равняться 1 доллар, а 1 доля. Так, ну смотрите, ну чтобы достигнуть таких цифр, мы должны реализовать... Давайте вместе посчитаем, да? Так вот У нас в новом кабинете, кстати, будет калькулятор, где вы сможете выбирать э, предположительное количество лицензий, которые мы можем реализовать в тот или иной период и прогнозировать э, стоимость э, доли. Ну, в общем, я так скажу, что 1 доллар, одна доля это, – ну, это не ближайшая перспектива, ребят, Это, ну наверное, 30-й год, вот, если мы говорим об одном долларе. Ну, может быть и будет и 2, вот, а может быть будет 0,5. От чего это зависит но ну, это зависит от того насколько хорошо не настолько хорошо а насколько быстро мы реализуем первый объект и покажем как это все работает и мы сможем убедить их что это безопасно что это надежно и так далее относительно уверенности безопасности и надежности и, просто, и простоты до да, уверенность такая есть почему потому что все материалы которые необходимо применить при реализации этого объекта они существовали 50 и даже где-то и 80 лет назад а сама по себе технология это ну в 50 раз проще чем первый турбореактивный самолет ребят поэтому конечно же еще также будет все зависеть от объема инвестиций то есть если этих инвестиций ну скажем завтра у нас появился миллиард долларов то конечно мы можем это здание даже и за полтора года и за год построить да вот прям раз он и появился но просто так ничего не появляется чудес не бывает и ниоткуда он не возьмется поэтому что нам сегодня нужно нам сегодня нужно к ноябрю месяца определиться с земельным участком договориться о стоимости значит заключить договор купли-продажи но ну, предварительно мы конечно же должны получить все сведения о коммуникациях подведенных к этому участку о стоимости инфраструктуры, которые, возможно, потребуется подготовить для того, чтобы начать строить здание, Участки все разные. Значит, необходимо согласовать это не просто там с архитектором. Это все нужно выносить на градостроительный совет. Все они, конечно, за два дня не проходят. Это все длительные процессы, к сожалению. Но мы будем стараться их по мере возможности ускорять, просить, чтобы это было бы скорее. В любом случае найдется такая локация и найдется значит, такая власть в том или ином регионе, которая скажет, ребят, но мы понимаем, что это будет хорошая реклама для нашего региона, что это повысит интерес к нему, и в итоге мы получим здесь позитив, если этот проект вы реализуете здесь и у нас. Поэтому мы вам мешать не будем, ни в коем случае. И если вдруг какие-то проблемы будут, вы нам э, тут пишите, звоните. Мы, конечно, будем все помехи устранять. Вот, ну, в полной мере вот, э, руководителей тех или иных регионов, с которыми в последнее время общались, э, пока мы не получили э, таких текстов, да но они в, общем -то, в, в силу своих полномочий... Не всегда могут это уверенно делать. Но в целом я скажу, что позитив есть и перспектива нахождения такой локации она тоже есть. И мы в этом смысле работу ведем. И, кстати, ребят, ну, если у кого-то есть, например, хороший участок, площадью не менее, там, 3, 4, 4, не менее 4 гектар, вот, на любо, в любой точке земного шара вы нам, пожалуйста, все эти варианты присылайте в поддержку все мы их, мы все их рассмотрим и вдруг случится так что именно кто-то из вас обратит внимание на ту или иную землю и мы подпишем по ней договор так согласно своему профилю я а так значит вопрос продолжается здравствуйте денис по поводу дивидендов так чтобы у нас один в итоге стоила одна доля. Это значит, что мы на одну долю должны получить не менее 10 центов ежегодного дохода. Чтобы мы получили не менее 10 центов ежегодного дохода, это значит, что компания должна получить прибыль 31 миллиард долларов в год. Чтобы получить 31 миллиард долларов за год, мы эту цифру должны разделить на среднюю стоимость лицензии, ну, наверное, 5 миллионов долларов вот такие э, есть как под рукой у тебя 31 разделить на 5 30 миллиард разделить на 5 миллионов это значит э, это ребят немалая цифра 6 тысяч, а? 6200 6200 лицензий это немалая цифра да вот если мы будем продавать каждый год 6200 лицензий то тогда то тогда мы достигнем цифру в 1 доллар реально это или нет ну вроде бы цифра огромная но с другой стороны в нашем мире сегодня живет более 8 миллиардов человек более 250 стран у нас сегодня на континенте правильно 254 по моему до да, государства многие страны сегодня понимают что девелопмент это очень важная составляющая потому что именно через нее формируется среда окружающая а через эту среду формируется как бы качественный состав людей которые находятся там или в одном или другом месте ну и если мы возьмем город не город линия где планируется в саудовской аравии новый город это 130 километров новых территорий нового города до да, линия z line да это 130 метров то есть ну это порядка сейчас посчитаем 300 но ну, это уже как минимум где-то наверное под 900 или даже тысячу зданий новых нужно там возвести и они, значит, владельцы этого проекта заявляют, что они полностью хотят сделать, чтобы этот город снабжался за счет зеленых источников энергии. Ну, давайте порассуждаем, да. То есть, если сделать это с помощью солнца, то тогда нужно солнечных батарей ну, в четыре раза больше, чем площадь этого самого города. То есть это еще должна быть полоска, еще одна солнечных батарей в четыре раза шире, чем сам этот город. Ну это ладно. Вторая, второй вопрос. Панели нужно мыть, потому что пыль она снижает их эффективность. Это еще не самая главная проблема. Главная проблема в том, что их нужно еще и охлаждать, потому что перегретые солнечные панели они не работают а чтобы их охладить нужно опять повторно использовать электрическую энергию поэтому солнечные панели я не думаю что полностью могут решить вопрос электроснабжения такого города остается источники ветроэлектростанции да и здесь ну, проверенные способы это с вертикальной с горизонтальной осью ветроэлектростанции которые мы сейчас видим их очень много в европе их очень много значит в китае да то есть тоже проблема такая они занимают достаточно много площадей под них нужно выбирать локацию то есть они возможно будут где-то находиться на удалении от этого города может быть 50 или 100 километров это опять потребуется инфраструктура вот, для того, чтобы доставить эту электрическую энергию к городу. Ну и самая все-таки главная проблема сегодня энергетики это накопители. Пока еще не существует дешевых и надежных способов накопления энергии, поэтому в любом случае этот город нужно будет подключать каким-то классическим способом источников энергии и конечно же можно его дополнить и восполнимыми источниками энергии. Поэтому наше устройство, оно на порядке лучше, чем горизонтальная ось. С этим можно согласиться, когда посмотрите презентацию, где наше устройство работает с меньших ветров, что мы можем получать энергию из ветра с, не только со 120 метров или 190 метров, а даже и с более высоких отметок, вот, что мы можем ускорять этот самый воздушный поток, что можем его с эффектом рычага использовать этот самый воздушный поток. И буквально проведя домашний эксперимент, в принципе, могут, может каждый в этом убедиться. Поэтому, ребят, ну очень хорошая идея полностью обеспечить город зелеными источниками энергии, но из тех технологий, которые на сегодняшний день имеются, пока, пока лучше нашей я не вижу и кстати говоря у нас проект уже почти три года существует и не так мало и достаточно много было прямых эфиров и доста и многие люди уже о нем слышали да а, ну пока и часто присылают какие-то похожие проекты или может быть что-то подобное в этом роде но Пока лучше, я уверен, никто из тех, кто сейчас смотрит этот эфир, не встречал. А если кто-то встречал, пожалуйста, скидывайте ссылку прямо сейчас, и мы разберем его, все плюсы и минусы. Так. Ну так вот, ребят, смотрите, если у нас город только лайн, может себе позволить тысячу зданий. А это один лишь только город инновационный, а зданий в мире очень много строится, рынок девелопмента это самый большой рынок, то есть все люди в своей жизни тратят больше всего средств на недвижимость, вот, и поэтому это самый емкий рынок, финансово емкий рынок, и если мы там займем позицию на некоторое время реализовывая наши лицензии, то в общем-то, не 6 даже тысяч мы можем продать, а даже и 10, в принципе, можно продать. И как бы, ну, знаете, когда увидели первый автомобиль Карла Бенса, ну, никто же не поверил бы, скажи, что уже буквально там через 10 лет появятся новые профессии, которые будут строить дороги для этих автомобилей, станции технического обслуживания, что это целая новая огромная индустрия, которая превратится в миллиарды автомобилей, вот но что говорить если тесла сегодня стоит по моему уже 300, 320 миллиардов долларов по моему вот такие цифры в google я находил а что такое тесла тесла это один процент один процент рынка автомобилей то есть 99 процентов автомобилей в мире сегодня производятся другими компаниями и компания Tesla стоит 300 миллиардов долларов если мы монополисты используя нашу наш патент вот и продавая лицензии и технологию наши поняли приняли и используют может быть даже так же часто как лифт в новых зданиях да ну наверное мы намного больше будем стоить чем компания которая производит один процент автомобиля вот. поэтому шансы достигнуть доллар есть, даже может быть больше, но потребуется время время сколько ну зависит будет от скорости нашей работы наша скорость она конечно же зависит от поступлений инвестиций На сегодняшний день этих инвестиций достаточно для, для продолжения нашей работы в соответствии с нашим графиком. но когда у нас появится земельный участок конечно инвестиции нам потребуются побольше. Сам по себе объект, который мы собираемся возвести, его бюджет порядка 450 миллионов долларов. Но мы не будем привлекать 450 миллионов долларов. Почему? Потому что достаточно нам, ну зависит от региона, в каждом регионе свои законы да, по реализации объектов тех или иных объектов недвижимости, но достаточно нам будет 45 или 50 для того, чтобы возвести там 10 или чуть больше процентов здания, а дальше уже здание будет строиться за счет тех, кто будет владеть этими квартирами. Значит, ветроэлектростанцию мы будем финансировать за счет наших инвесторов. Эта сумма совершенно небольшая. Максимум мы закладываем это 5 процентов от стоимости здания, но фактически, я думаю, мы до в цифру в 2 процента стоимости здания уложимся и это все дает определенный оптимизм в том что с одной стороны гигантский проект но с другой стороны он имеет абсолютно понятную дорожную карту по его реализации так я смотрю вопросов у нас прибавилось это очень хорошо так, так, так, так, так. Так, Денис, расскажи нам много, э, немного про новую технологию, связанную с водой, о котором не так давно был ролик. А, да, это проект Кита. Так так сказать, э, название у нее такое. Ребят, ну этот проект, не то чтобы к нему не надо относиться серьезно, мы не планируем в ближайшее время заниматься его реализацией, потому что у нас фокус все-таки на проекте Ветер и на проекте Город, но э, этот проект, э, с ним легче заходить э, и вступать в диалог э, ну, на территории арабских стран, так скажем. Потому что... Э, технология это легко воспринять она знаете такая технология как это сказать ну, то есть она может сделать хороший пиар той или иной территории она не требует огромных денег для ее реализации да ну и собственно пришла в голову такая идея патент по ней по моему получен или сделана заявка я честно говоря не помню вот ну в общем это не так важно то есть имея такой ролик и когда ты с ним заходишь и говоришь слушай у нас тут есть новые технологии вот и показываешь эту технологию ну она веселенькая она легенькая для людей которые как это сказать чтобы никто не обиделся но не так много книг по физике и механике да прочитали для них она Легкое для восприятия и, в общем, хорошо с нее начать диалог уже о более серьезных вещах. Поэтому пока, пока так. Ну, а как она устроена, как она работает в ролике отражено. Если кто-то ролик не видел, он у нас есть на YouTube. Вот. Если что-то также непонятно, задавайте, пожалуйста, вопрос в комментариях. Так, Денис, добрый день. Рады вас видеть и слышать снова. Будет ли проект «Ветер» участвовать на выставке? армия да в общем ну сейчас видите такая ситуация что так у нас смотрите насколько мне известно он, наш макет он находится в министерстве обороны да еще с прошлого года в этом году нам прислали запрос на на плакат другого формата другого размера вот ну конечно мы не можем не отреагировать на это поэтому мы такую продукцию предоставим вот. следовательно получается да участвуем участвуем и понятно что если у кого-то есть намерение осваивать арктику то он э, будет это делать независимо от того есть у него чистый источник энергии или нет чистого источника энергии я лично не, не являюсь сторонником того чтобы э, в арктике э, начали опять ну не опять а то есть добывать какие-то новые ресурсы да но в любом случае если они уже собрались то делать пусть они уж тогда и хотя бы чистый источник энергии используют и ущерба в окружающей среде, среде будет меньше поэтому если кто-то знает где будет проходить эта выставка а это в интернете можно легко найти добро пожаловать приезжайте обновленный стенд в этом году вы увидите так, Ирина пишет, надо больше рекламы проекта. Да, Ирина, совершенно согласен с вами, но понимаете, проект у нас не, не шоколадка, да? То есть, если на, по телевизору можно заказать рекламу, которая будет длительностью 5 секунд, и показать там пару ребят, которым грустно, а потом они получили шоколадку, им стало весело, это, конечно, можно сделать через телевидение, но проект у нас технически сложный, Поэтому для того, чтобы его поняли, требуется ну, как минимум 10 минут внимания на ролик технологии об этом проекте. А такие ролики мы можем размещать в социальных сетях. Социальные сети – это сегодня лучшая площадка для рекламы. Поэтому, ребята, пользуйтесь, пожалуйста, скачивайте, размещайте в всевозможных источниках. Дев 71 пишет, что он любит проект. Спасибо отдельно. Так, привет, Дэн. А график ключей инвестиций есть где-нибудь? График, график инвестиций у нас нет в новом кабинете его, да? Так ну давайте учтем это ну как я и сказал у нас всего за все время где-то 4,4 миллиона долларов привлечено в какой момент их было чуть больше или чуть меньше но ну, такого графика нет мы не задумывались об этом но у нас есть чат значит в телеграме где находятся члены наблюдательного комитета и каждый кто желает он может в него вступить и тогда вы онлайн будете наблюдать поступление этих самых инвестиций каждые сутки там подводится итог и появляется цифра а по итогам каждого месяца мы всем инвесторам рассылаем отчет и они все этот отчет в себя включает банковские выписки в том числе то есть в общем очень даже надежный способ показать все статьи наших расходов. Так, Вадим пишет, сколько по времени придет на строительство 300-этажного дома? один 300-метрового дома, а не 300-этажного дома. Рекорд мира по-моему сегодня 142 этажа, этот рекорд находится на территории Дубая. И высота его 870 метров вот поэтому наше здание 300 метров а этажей в нем будет но ну, не больше чем 70 времени уйдет ну, в среднем три года уходит на реализацию такого объекта так с японцами ирина мы не пробовали договориться почему потому что чтобы договориться с японцами нужно посетить эту страну а эта страна она когда как закрыли границы когда ковид начался до сих пор, они еще являются закрытыми и полет туда возможен только по специальному приглашению. Вот. Чтобы это специальное приглашение появилось, нужно японской стороне найти эту заинтересованную японскую сторону, объяснить, для чего ты хочешь прилететь. Вот. И не так-то все это просто. Но если у вас есть выход на Японию, то также, пожалуйста, используйте наш ролик о технологии и отправляйте во все адреса. Пусть это будет Япония, Австралия, Индия или Китай или Европа. Тем более мы понимаем, что Европа сегодня Европа сегодня ощущает э, необходимость э, в дополнительных источниках энергии. Прямо сейчас э, эти источники никаких проблем не решат, но <coughs> они могут э, начать уже думать об использовании этих источников. И соответственно. В будущем получить больше гарантии независимости, энергетической независимости своей. Так, Интересного дивиденда считаете, Кто сказал, что на одну долю будет приходиться 1 доллар прибыли? Нет, я не сказал, что на, один, на одну долю будет приходиться 1 доллар прибыли. Мы посчитали, чтобы одна доля стоила 1 доллар, мы должны каждый год продавать не менее шести тысяч лицензий есть как как оценить стоимость акции любой компании ну допустим вы владеете к компании apple да эта акция она вам дала 50 центов прибыли в этом году одна акция допустим это значит что вы можете продать эту акцию примерно за 5 долларов почему потому что вы цифру полученной прибыли должны умножить на 10 лет именно так чаще всего рассчитывают реальную стоимость той или иной ценной бумаги. Поэтому, если наша доля э, нашего проекта, э, значит 10%, 10 центов дала прибыли, одна доля, то вы умножить должны это на 10. И это значит, что если вы решите продать э, акцию этого проекта, то э, тогда вы продадите ее примерно за 1 доллар. Так. Сайт уже когда обновится, Морф спрашивает, значит, ну сайт это вы про кабинет или про лендинг говорите? Если мы говорим про кабинет, то я хотел бы в третьей декаде августа наконец-таки порадоваться этой новости, вот. А если мы говорим про сайт и про лендинг? значит, то у нас также есть обновленный лендинг, сейчас мы его верстаем, и я надеюсь, что где-то до 10 сентября он обновится. Да, также, друзья, мы что еще важную работу, какую большую сделали, мы произвели съемку территории Дубай. Это это была съемка с вертолета с вертолета почему потому что запретили там полеты дронов по каким-то там причинам вот и значит смонтировали, смонтировали новое видео уже мы на подходе это как технология проекта город логистика системы и проекта ветер интегрируется именно в Дубай в среду Дубая да то есть у нас есть такой ролик когда мы сделали рядом с Москва Сити это район камушки который идет под снос и, кстати говоря, вчера же у нас был зум с, с Мосгор архитектурой. Почему? Потому что мы этот ролик отправили в мэрию города Москвы на имя мэра города. И вчера у нас состоялся зум, где нам задавали дополнительные вопросы по технологии проекта «Город Логистика Экосистем». Кто подписан на инстаграм нашего проекта или на мой проект, он видел этот самый документ. Вот. И, соответственно, тоже у нас идет диалог и с таким вот департаментом по вопросу применения этой технологии в городе Москва. Так, сегодня рекорд эфира. Да, знаете, продолжительность эфира, она может быть любой. было Были бы интересные темы для обсуждения. вот а темы какие? Ну вот вопросы, которые задаете, на те вопросы я и даю ответы. И соответственно эфир из этого и строятся. Так. А, так, еще э, вопрос, значит, э, спрашивают. Возможно, вы говорили, повторите, пожалуйста, почему так долго вас не было, у вас не было эфиров? Почему долго? Да, ребят, ну потому что, потому что много очень работы, потому что постоянные перелеты. И, честно говоря ну к эфиру надо немного подсобраться как-то с мыслями и так далее отнимает он много времени этот самый эфир ну то есть можно эфиры делать каждую неделю можно находить темы что-то рассказывать но мы предпочитаем больше делать реальных дел реальной работы вы нас пожалуйста не теряйте у нас есть instagram аккаунт и кстати говоря у нас на ютюбе теперь 10 тысяч подписчиков это значит что через месяц у нас появится возможность и на ютюбе добавлять сторисы, то есть это короткие какие-то фрагменты полетов разговоров встреч каких-то документов не столь важных чтобы их прямо размещать так на сайте но в общем-то они показывают объемы нашей работы ежедневной и дают возможность узнать больше о проекте поэтому не знаю когда состоится следующий эфир но в инстаграме если вы нас будете смотреть вы будете в курсе текущих событий и не, не потеряете так стоимость одной лицензии ожидается в районе 5 процентов от стоимости возводимого здания что составит приблизительно 10-25 миллионов с учетом стоимости средней коммерческого небоскреба высотой 100-150 метров тут немного ну, смотрите допустим небоскреб они стоят 100 миллионов если 5 процентов то это 5 миллионов немного неверные расчеты так ну дальше от 200 миллионов до 500 на сегодняшний день таким образом все привлеченные через продажу долей компании средства 40 миллионов отобьются продажи двух четырех лицензий планируется ли продавать не менее 100 таких так, лицензии в год. То есть, если считать через минимальную стоимость лицензии 10 миллионов, получается 1 миллиард в год. На дивиденды будет выделено 80% полученные с продажи лицензии прибыли, что равно 80 миллионов. Вот видите, как человек увлекся подсчетами. Да. Из 314 миллиардов выпущенных компаний Дали на продажу выделяют 12 процентов. Ну, но до 15% процентов мы планируем реализовать. Мы надеемся, что этого будет достаточно для того, чтобы достигнуть того уровня, когда здание будет строиться за счет будущих владельцев э, квартир, потому что это, конечно же, выгоднее делать, так как э, они взамен получают квартиру, а не долю в компании, которая будет приносить прибыль долгое время. Так, дальше э, выделено 12, так, который будет распределяться 800 миллионов. Таким образом, на одну долю приходится 0,02, а дальше умножайте эту сумму на количество долей в приобретенном пакете. Приблизительно такой расчет на сегодня можно привести. Вот, смотрите да понятно что на 6000 лицензий э, не выйти ни за год ни за два э, потребуется определенное время еще раз какое значит определяемся с участком строим здание показываем как это работает и начинают продавать лицензии первый год это может быть 10 а второй год может быть и 200 будет ну и так далее ребят Ну. Тут невозможно как-то поделить как события будут развиваться но я думаю что достаточно быстро они будут развиваться почему потому что это новая технология это новая индустрия потому что электрическая энергия энергия это сегодня главный дефицит современного мира и все прекрасно понимают что бумажки финансовые там знаки до да, денежные знаки сами по себе они Uh, ничего не не стоит если на них не, ничего нельзя приобрести а на них uh, ничего нельзя будет приобрести если не будет этой самой энергии поэтому энергия выходит сегодня на первый план и хорошие источники uh, энергии они будут пользоваться спросом мы должны доказать это uh, мы к этому идем и я надеюсь вот вижу, ребята пишут любят любят проект Ветер. Так и я значит надеюсь, что мы сделаем это в самый кратчайший срок. У меня личное настроение именно такое. Спасибо всем, ребят. Давайте сегодняшний эфир будем заканчивать. А так еще смотрите, сколько будет стоить квартира в этом доме? Вопрос я увидел. Смотрите, квартира будет стоить столько же, сколько и в любом другом доме, потому что сам по себе, само по себе здание дополнительным образом укреплять как-то не нужно. Мы просто не совсем стандартным способом ставим, э, ставим соответственно наше здание. А сама по себе электростанция будет стоить, но ну, никак не больше, чем 5% от стоимости здания. Так, Минобороны что-то говорила про Дальний Восток, про города Шойгу. Ребят, ну да, слышал я об этом, но что по-настоящему это есть планы по строительству новых городов, но что по-настоящему это себя представляет, я не знаю, но мы участвуем в выставке Технопром, вот это самая крупная технологическая выставка на территории нашей страны, возможно будут там такие гости, которые участвуют в таких глобальных проектах. И мы участвуем туда там с нашими двумя проектами возможно какие-то новые связи сложатся диалоги знакомства и как-то мы приблизимся к нашей цели недавно вы были в Владивостоке встречались с местными главами реальный интерес есть будут ли инвестиции помощь проектов может быть место постройку выделят у нас на побережье сильные ветра да. Владивосток это 6 метров среднегодовая скорость ветра это 6 метров это очень хорошая скорость Значит, Местные власти не являются инвесторами, местные власти это прежде всего хозяйственный субъект, который значит, ну, занимается организацией жизни города. Мы получили предварительно позитив в отношении возможной реализации проекта на территории города Владивосток. Вот дальше мы наш проект вынесем на градостроительный совет и значит как он прошел я буду вам рассказывать и докладывать как всегда так ну что ребят значит будущий миллионер ну на самом деле все шансы на это есть вот и мы миллионеры. На самом деле, ребят, все шансы на это есть. Я считаю, что наш стартап очень даже интересный. И несет в себе хорошие перспективы. Спасибо за поддержку, спасибо за внимание. В Инстаграме каждый день какие-то новости мы выкладываем. Поэтому, ребят, рад был всех видеть. Спасибо за вопросы. До новых встреч.